В голубом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча с делегацией Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами во главе с Абдукопором Киргизбаевым. Презентуя Казанский федеральный университет, Тимирхан Алишев отметил, что у вуза подписаны договоры с 44 организациями Узбекистана, реализуется 46 совместных образовательных программ. Около года назад, и действительно, тогда мы завязали очень хорошие интенсивные связи, несколько поездок состоялось в течение года, у нас коллеги с вами договорились о совместных проектах, один из проектов будет сегодня у нас подтвержден подписании соответствующего соглашения по реализации сетевой программы по начальному образованию. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан. Больше, чем в каком-либо другом российском ВУЗе. Количество, э, количество образовательных направлений у нас 41. Количество специальностей и магистратуры 29. Количество студентов в общем на очные, заочные, вечерние около 224 э, тысячи. В конце встречи руководство университетов подписали меморандум о сотрудничестве. Сабина Гасанова, Александр Кузнецов, Универньюз.